Всем привет, ребята! Сегодня с вами Заяц Лейла И сегодня я вам покажу мои спиннеры Всем привет, ребята! Сегодня мы вам покажем наши спиннеры Наконец-то Лейла у нас заросла до да? спиннера, И мы заказали вот такие вот спиннеры. Да. Вот такие. Некоторые из них светятся. Да. Давайте посчитаем, ребятки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, десять спиннеров мы заказали. Сейчас мы будем с вами их распаковывать. И Лейла будет их крутить. Да? Да. Если вам интересно это видео, оставайтесь с нами. Если понравится, подпишитесь на канал, поставьте лайк, ссылка в описании. Ребятки, давайте начнем с этого спиннера. Давайте начнем с этого. Открывай мало. Вот такой вот спиннер мы откроем сейчас. Он круглый. Как руль. Как руль. И как, как мороженка, панильное, бирабая. Или я бы голову не знаю. Так, нажимай. Вот такой вот спиннер обычный, вроде он не светится, ничего. Он просто обычный спиннер. Спиртина. Прикольный такой спиннер. Смотрите, как... Давай, лево договоримся, все спиннеры сейчас откроем, а потом ты покажешь, как их крутить, хорошо? Все. Давай, следующий какой открываем? Открываем после этого Давай. Так открываем, вот такой спиннер, такой интересной формы. Так, вот такой у нас. А сейчас вот такой вот интересной формы. Такой прикольный, прикольненький спин. Давай следующий какой. Беленький. Я буду Беленький. Беленький у нас вот такой, с золотыми вставками. Вот он такой. Прикольный, белый, такой красивенький. Легко крутится. Да, легко крутится. Вообще круто. Вот круто. Вот круто. Давай. Ой, так да, легко крутится. Следующий. Четыре года. Раз, два, три, четыре. Четыре там, да? Да. Ага, интересно. Вот такой он четырёхукранный. А грамм, это как делаю, так делаешь, он плюс похуже, на крестик. Да. он тоже легко Вот такой вот, желтенький. Давай следующий. Okay. Следующий okay. вот такой, но он должен светиться в темноте. Да, yeah. мы это проверим. Yeah. Так, вот такой вот пинер розовый. Давай выключим свет. Давай, вы? Сейчас, да? Поверите, мы проверили, но в темноте не очень-то он и светится. Может быть чуть-чуть. Вот наверное, это он будет. фосфорный из-за этого. Вот, давай следующий. Какой открываем? Mm, наверное, чуть -чуть. Ох ты, вот такой в виде бумеранга. Да. Синенький. Вот он такой. Да. Так легко, наверное, крутится? Да, легко. легко. крутится. Классный такой. И цвет прикольный. Mm, цвет прикольный, но он мне как-то там пищит. И следующий, наверное, еще, с вот такого желтика. Молодец. Желтенький. Желтенький такой вот. Вообще легко крутится. Классно. Да, да. Ничего себе, э, можно вот так вот крутится. Угу. Ну, Классно. Он даже не ломается. Он Давай следующий. Беленький. Интересненькая форма. Вот этот. Такой вот формы. Вот такой вот. Классно тоже. -то угу. а я вижу, вот. Вот это. Следующий тоже светится. Подождите, Подожди, сейчас. Подожди. сейчас вот такой вот он, Легенький вообще, и он светится, Снимать? мигает, угу. вот я так. Сейчас. Подожди по мне режим, еще вот так вот можно. Сейчас зачем? Круто. Вот такой крутой спиннер. Класс. Давай последний откроем, пойдешь крутить. Он, конечно, не так-то хорошо крут, он не так-то хорошо светится, потому что ему может может перегореть, если ему долго надо, чтобы светился. Так. Ну, если долго будет светить, наверное, это Арика сядет. Вот а такой это, это обычный, должен светиться, потому что на Этот обычный, он похоже на... Вот с этой стороны, с этой стороны. Вот с этой стороны. Да, Да. Вот наши все спиннеры, которые мы открыли. Складные. Сейчас мы будем грузить. Давай, пойдем. ты с той стороны, я с этой стороны сделаю. Look, go, go, go. Вот этот белый попку крутится. Это мы. Угу. Он плохо крутится. Остальные хорошо крутятся. Круто. Еще где ты можешь их крутить? Давай показывай. на двух коленках. И еще один Вау! крутяк! Зайчику ты даешь. Перешли мы на диван. Давай, ложись, я буду на себе их крутить. Лейла, Лейла вся в спиннерах лежит. Крутяк. Вот этот на лбу у тебя вообще классный, он вообще не останавливается. И вот это прикольно. Как весело. I love you, baby. Good luck. Очень прикольный брат, он такой, такой прикольный, смотрите. Еще больше взять. Вот три. Но у тебя же руки маленькие. Понравилось тебе? Теперь будешь с ними играть. Это самый крутой. Который из них самый долго крутящийся? Вот этот, долго, да, крутится? Он вообще долг крутится, да. Ребята, если вы тоже любите спины, так как же, так и я, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Нажмите на колокольчик и ссылочка в описании. Всем пока-пока! Пока! -пока! пока.